Я так понимаю, это нормально, да? то, что происходит? Блять, что за летнейшая А, все. Я больше ничего не могу делать. Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дан, это канал Absolute Games, мы начинаем с вами играть в Joy Creation T-Jog T-Jog Story Mod. Ох, блять, я, короче, сижу ночью и я боюсь. В нее играть потому что мне сказали что это охереть блять как страшно у нас тут 5 эпизодов по моему эпизода будет краса по очереди и каждый из эпизодов представляет собой разную игру я думаю уже многие смотрели многие играли погнали погнали страдать мы играем за в самом начале я знаю что здесь в ролике майкл по-моему, так его зовут, главный герой. Ну, в принципе, во всех нафах он присутствует, только он здесь потерял память, что-то с ним случилось. Uh, что ты делаешь в нашем доме? Yeah. С ним все в порядке? Okay, да, с ним все в порядке, не волнуйся. Uh, me, sir, Простите, сэр, скажите мне свое имя. Типа короче, вам нельзя здесь находиться в этом доме, что это за херня? Майкл! I mean uh, It, uh, Меня зовут Майкл, моё имя Майкл, а я Майкл. Я ничего не помню, что what? было до этого. Там только силуэт ног видно А, нет, видно весь силуэт, нормально Я не помню Папа, помоги Майклу Можешь встать? Будешь нашим гостем, типа? Давай, чувак, вставай. Ну, насколько that, понимаю. Это наши воспоминания? После этого меня я не помню много о Михаиле, но я знал, что он не плохой человек, или, в крайней мере, он опасным. Я был молод, я я просто не знал лучше. Я не знал, что был Не, что я предполагал, что он был, я никогда не говорил с ним после этого. Ну... кроме того, когда Это, когда я проснулся на кровати. И я saw them. Это несчастливая история про мою кровать, что такое? Что блять? Ага. X100. Ну это понятно. I'm not sure again. Uh, Spacebar to stand up and... или сесть. Uh, левый клик interact with object. Uh, look up while sitting and hold left click to sleep. Зажать левый, чтобы спать. Угу. Погнали. но здесь прям как в этом глечит attraction левый клик зажать это лечь спать Ёбаный And рот почему так скрипово Your bed, you'll feel safe there. The ну you смотри, scary monsters, the more... yeah. на этом мы закрываем окно. Там какая-то сигнализация, там, блядь, дверь какая-то. Ага, Тут по разным сторонам нужно будет прыгать. блять там аниматроники такие криповые. Можно свет включить. А, нет. Только вот так. А, я с любой стороны могу взаимодействовать. О, пасхалочка, пасхалочка, реди фор фредди блять Let's rock, Bunny, блядь, ты, конечно, меня высаживаешь постоянно. Там камера у нас горит или что? Нет, свет пусть горит. А как следующий спать? Там я видел, что левт клик, зажимаешь, это спать ложишься. Ну, типа, притворишь, ты спишь. Фредди в окне будет. Банни в дверях. Фредди, будет Чика. I'm sure of it. You can do this, but... Короче, до 6 утра. Надо до 6 утра прожить. Ну как-то безопасней с этой стороны находиться. И чё, блядь? А как мне взаимодействовать? Твою мать! Это кто? Это рука? Ушел нахуй. Окно открыл. Бля, зачем я. АЙ, ет твою, блядь! Ух ты, нихуя себе! Блять, жопа зачесалась! Freddy will get in the. She sees. Uh, you draw the window, close the curtains, to block his view. Я понял. Хорошо, бля, нихера себе! Ух, блять, закололо все. Свет включи Включи, надо было закрыть и держать Вон он стоит, видишь, вон он Это, типа, первая ночь, я так понимаю Нахуй Ушел Все, короче, надо слушать тоже Бля, не, это крипово, пиздец Лучше с этой стороны сидеть А что там на полу? Чем еще можно взаимодействовать? А как мне от остальных прятаться-то? Как от остальных прятаться? Ну вот он стучится в дверь, хорошо. Ну нахуй. А все, больше нельзя этой штучкой играть. Или это меня так пугают просто? Первая ночь, она типа не страшная. Вон уже час ночи. Ага, ага, ага, вижу, вижу, вижу. Пошел нахер. Слушаем. Слушаем. Ушел. Все отлично. Как вот сделать вид, что я сплю? Может. Вы что, охуели оба? Он с кексом стоит, смотри, он глаза кекса светятся Ебаный рот! Ууу! <that> Бонни атакует меня, если я поднимусь. Но ну, я же не поднимался. Подожди. Shut the lights at sit down behind your gap until he goes away. Так я же. Я же сел в кровать. Бля, ладно. Давай, Фонгай. Отстань. Наверное, надо было свет выключить. Ну, это пасхалка, видимо. Это была пасхалка. Он так рано начал стучать. Ушел. Ну тебя нахер медведь вонючий. Я думал, мы друзья. Ты оказался у уебком. Но ну, дверь я не могу закрыть с вентиляцией, не могу взаимодействовать с досками тоже. А как лечь спать просто? В эту сторону и зажать что-то, нет? Вот так вот я не сплю? Или сплю? Ну, наверное, ж сплю Зажать левый клик Я зажал Понятно. Я все понял теперь как. А для Чики, видимо, надо, чтобы свет был включен. Ладно, мы сначала от Чики отвалимся еще пару раз. Там кто-то кричал, значит это Чика, Да. То я сплю Тихо. За Фредди Посматриваем Когда Бонни или Чика заходит Нужно просто вот-вот Ты типа лежишь Это ты спишь А? давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, бля, сейчас чика должна вылезти. Там девочка кричала опять. пока хорошо Ну света боится Бони нельзя смотреть было, да? At you, Короче, для Фокси надо было свет включить, и не двигаться. Бля, ну нихера себе, блядь. я так и думал, что там раз на меня нападет. Короче, свет нужен только для Фокси. И там будет понятно, когда он появится. Хорошо. Хорошо, сейчас мы все сделаем. В ванну себе постучи, пес. Ну, пока не страшно. Ну, не то чтобы страшно. Бля, хотел звук побольше сделать, ладно. Оно такое напряженно, блядь, мурашки бегают-то по телу. О, блядь, курва. Когда Фокс, когда Бонни или Чика, мы просто спим. Вот, мы просто спим. Что, сейчас Бонни зайдет раньше, чем Фредди? Второй стук был. Сейчас должна открыться дверь, там после смеха девочки, э, Фокси появляется, когда скрипы происходят Такие, Типа скрипы вот слева, справа, вот что-то такое Вот здесь вот какое-то мерзкое такое движение, блять хочется Уеб. уебать, блять. Тихо! Фредди, я тебя вижу А -а -а, сосать. Сосать. Тихо. Ушел. Все, мы спим. Для Бонни и чики не нужен свет. Нужно просто сидеть, пердеть. Типа, ты спишь. Вот это вот, типа, ты спишь. Я так понимаю, это первая глава. Все, третий стук. Заяц ссаный. Механический ублюдок. Ты дал меня Я сам тебя трахну. Ну иди сюда, мразь. Есть. Есть. Чика появляется, когда э, девочка кричит. Там и Чика, и Бонни, блядь. Не надо, пожалуйста. Блядь, можно полегче. Понежнее. На Фоксе нельзя смотреть. Но должен гореть свет, потому что свет его ослепляет. он там он может туда там надо будет нажать когда он вылезет понял нахуй так это первый Охерела, без стука? А это Фокси был сзади. Чика пошла вон. Пиздец, блядь. Блять, Фокси уебок. Блять, ручки-то вспотели. Я, в общем, думаю, что? Оказывается? Оказывается. Я дурашка. А... На какую клавишу? Я понял От Фокси это надо глаза закрывать Сука Так, свет не будем включать Оказывается, надо было вверх смотреть Когда лежишь Появляется Фокси, ложишься и закрываешь глаза Но ну, а если в тот момент, когда стоит Фокси, блять, Фредди вылазит ты будешь с этим делать. Вот, ты типа ложишься. Бах, закрыл глаза. Всё. Там три стука было дверных. Да-да-да, привет-привет-привет. Сейчас будет еще один дверной стук и вылезет Бонни. Я надеюсь, он не вылезет сразу же вместе с Фредди. Нет, не вылезет. Хорошо, это ты молодец, это ты умничка Опа Хе-хе-хе <звы> <звы> Стоит уебок, смотри, срезали Красное лицо, страшное, страшное, страшное Подарю тебе локалют блин, домен Блядь, зубы будешь чистить, мразь Ох, блядь Фокси проверяет, сверху стоит, спим ли мы. Я прочитал. Потому что мне было непонятно, что делать. Естественно, я распереживался. На нее нельзя смотреть. Фу, блять, вот это на изоленте просто. Вы что, прикалываетесь? А, так я на Чику и не смотрел. Это Фокси? Я слышу Фокси. Тихо-тихо-тихо, нахуй. Час ночи только. Да, и Чика вроде бы как не пугает. Она... Только... Ой, не убивает, она пугает И на нее нельзя смотреть Ёб твою мать, блядь, смотреть нельзя Ну быстрее, малыш, блядь Ну все, Фредди пришел, блядь Пизда, нахуй, рули и седлу Ебать, вы прикалываетесь? Это, бля, ни хера себе. А что так жестко? Оно не сложно. Ну, бля, ни хера себе. Не надо так жестить. Можно чашку убрать, чтобы посмотреть, сколько времени. Нет, видимо, сделали так специально, чтобы я видел только 0.0. Ой, блядь. Ой, блядь, затекло, все перетекло Мы будем до Талова это проходить, правильно? Правильно Мы должны это пройти, правильно? Правильно Мы же не боимся всяких аниматроников Блядских аниматроников Правильно Ну, Чика, бля, или ты крыса подкралась в спину? А как мне нужно было двигаться? Наверное, потому что свет горел. Скорее всего, потому что свет горел. Первый стук. Свет нужен только для Фокси, я так понимаю. А на Чику, наверное, наоборот, надо смотреть. Это ж Чика, блядь. Вспомнить, например, The Joy of, Ой, The Joy of Creation. А, как его? Там же, наоборот, надо было смотреть аниматронику в глаза. Чтобы он не шел за тобой. Так, это я сел Угу Фредди подкрался незаметно Опа Кричат Кричат Да Иваном на блять. Бля, пизда на меня оглушила. Угу. Бля, Чика. Подожди, так что то делать? Надо свет, наверное, выключать. Она же до этого на меня не нападала? Опа, крюк появился. Ложимся спать. Крюк пропал. А, то есть я заранее предупредил это все? Хуеть, я гений. А, вон оно что сбивает Чика Видите, уже желтенький мигает Вот я свет выключил, на нее не смотрел и все Давай Фредди Короче Как только слышишь А что трясется все Почему все трясется А вон там уже красным горит было свет включить? Три часа. Почему все трясется? Закрыл. Бля, почему все колотится? Можно не надо, пожалуйста, что за эпилепсия. Тихо. Крюк. Спим. Ушел. Тихо. Почему там красным горит? Что делать-то? Блин, наверное, так должно быть? Я так понимаю, так должно быть. Блин, ну сердце как-то нездорово у него стучится, да? Так должно быть? Что это за хуйня? Голден Фредди? Какого хера он на мне сидит? Я так понимаю, это нормально, да? То, что происходит. Бля, ч за летейшая крипота? А, все. Я больше ничего не могу делать. А, я не проиграл! Я не проиграл! А чё на кровати в лесу? Come back. Я проиграл? Try to stay calm. Держите твои your your so deadly... Сука. Короче, я понял. Хорошо. Это что, ночь заново, типа, будет? Не, ну мы уже тогда пройдем ее этот, Ну нифига себе, я понял, короче, как проходить Это супер легко, тогда в следующей серии мы запишем Сразу две ночи Ох, блядь, блядь А что так это люто, люто это получается Мне очень понравилось, мы все пройдем, все сделаем Обязательно Обязательно все пройдем, все сделаем хе хе -хей.